Добрый день, компания Техника это компания с очень большой историей именно в горнолыжных ботинках и, точнее говоря, не именно в горнолыжных а только в горнолыжных, потому что больше ничего от них я и не видел, не встречал вот, в этом году компания представляет э, модель Техника каши 130 э, Модель не новая, она была как бы и до этого но в этом году она стала Поинтереснее в плане того, что год назад в компании техника появилась технология вот такой вот э, пластика с дырочками, с выемками для более эффективной подгонки, формовки будфитинга. То есть в таком варианте э, пластик лучше прогревается, становится более пластичным и теряет свои свойства при формовке. А такие зоны сделаны именно в тех местах, где обычно, чаще всего, производится какая-то деформация при подгонке ботинка к ноге. Вот. А, в связи с этим как бы удалось сделать ботинок для фрирайда, это четко ботинок для фрирайда, жесткостью 130, а, при этом с шириной колодки 99 миллиметров. То есть вот это точно получается, что ботинок не для тех, у кого узкая нога, не для тех, кто там потерпеть и там что-то еще разносится. Это четко ботинок под формовку, под булфитинг. То есть он предполагает, что вы покупаете этот ботинок, и дальше вы его подгоняете, раздуваете себе под ногу как надо. И сделано он узким только для того, чтобы можно было его тянуть. Именно тянуть, да. Чтобы была отличная фиксация, а объем набирался под ногу именно именно его в трансформации с разогревом, бутфитингом, а, именно для этого сделаны вот эти технологии формовки и так далее, прогрева и так далее, то есть фрирайд в данном случае уже идет в сторону такой рейс-ботинок, то есть покупаем узкий ботинок, дальше его формуем обязательно. Уже тянем его как надо для того, чтобы получился и комфорт, и все. Но подразумевается, что нога должна быть зафиксирована, потому что фрирайд потихоньку переходит в техничные дисциплины, и жесткость ботинка становится важна, и так посадка становится То есть мы постепенно таким образом уходим от ботинок по фрирайде с колодками там, 105, говоря о том, что типа ну, там фиксация не очень нужна, зато комфорт важен. Вот нет. вот Начинаем к тому, что как только научились упрощать формовку и подгонку, так выясняется, что, в общем, ничего хорошего в болтающейся ноге, зато комфортной тепло нет. А у данного мазинка еще прикол в том, что... Внутренник, валенок тоже вот в этих зонах, там где основные косточки, которые самые болезненные, валенок тоже имеет формуемую структуру и с ним тоже можно работать. То есть это не просто там тупая запеканка, которую как-то погрели, вставили и все, она как приняла форму ноги. Нет, это штука, которую тоже можно греть и тянуть, и которая запоминает форму на уровне вот, пластиковой оболочки. В остальном э, все стандартно уже теперь для такой категории ботинок, а такого типа ботинки есть не только у техники, имеется в виду такого типа, это ботинки рейс-конструкции с облегченным пластиком и с вариантами использования в креплениях и ТЛТ, и обычных и сошных креплениях фрирайдер. Вот, переключатели, ходьба, катание для в общем все достаточно стандартно. Но вот это вот формовочные возможности, возможности формовки, скажем так, легкие, конечно, безусловно, этот ботинок сделают приоритетным среди всех конкурентов этого класса ботинок. Фух. Отличный вариант, отличное универсальное решение для людей, которые не хотят терять э, фиксацию ноги в ботинке жесткость, катаясь э, в целине и не хотят уходить в целину в скитур, теряя возможность и по трассе погонять в хороших, близких к рейсовым трассовым ботинкам э, условиях. Все, пойду поищу следующие, чтобы не пропустить подписываться на канал, встретимся в таких ботинках, можно и на трассе, и вне трассе, и в скитуре. Все, пока.